Нажимаем Google, Google Chrome, браузер, заходим, пишем vk.com, переходим, переходим на страницу свою, три полосочки нажимаем, нажимаем на свою фотографию, переходим на свой профиль ВКонтакте, сверху нажимаем один раз, потом еще два раза нажимаем и с левой стороны перетягиваем, начиная с vk.com, жмем копировать. Вот скопировали ссылку на ВКонтакте. Все просто. Дальше ее пересылаете другому человеку. Давайте на YouTube сделаем сейчас. Если канал уже создан на YouTube, то переходим опять в Chrome, жмем YouTube. Если у вас есть уже почта где-то в намере или gmail, то у вас, скорее всего, уже есть канал на Ютубе. Нажимаем слева вот эти три полосочки. Ага. вот Нажимаем мой канал, мой канал и переходим на свой канал. Дальше нажимаем сверху в строке в адресной и копируем эту ссылку. Но копируем ее не полностью, а именно со, со строки YouTube. То есть два раза еще раз нажимаем. И э, вот эту вот часть перетаскиваем YouTube. Все, жмем копировать. Сворачиваем и отправляем эту ссылку другу. Давайте ради интереса покажу, как через приложение можно скопировать ссылку. Обычно у всех приложение стоит. Заходим в приложение Instagram. Нажмем на человечка. И у нас здесь вот показывается имя нашего Инстаграме. Например, Сочи, торт на заказ. Мы его, вот этот Сочи торт на заказ нам нужно скопировать. Жмем Редактировать профиль. Здесь у нас Сочи, торт на заказ, мы это выбираем удерживаем и выделяется у нас полностью все нажимаем копировать справа вверху сворачиваем и отправляем но перед вот этим именем нужно дописать instagram.com дробь и вот это имя нажимаю сюда и жму вставить дальше перед вот этим вот именем мне нужно дописать instagram.com доропь Сочи торт на заказ. Чик, вот правильная ссылка. Если мы переходим по ней, то попадаем на свой аккаунт в Инстаграме. Остался Фейсбук. Заходим в Chrome, пишем Фейсбук, переходим. Вот мы перешли на свой Фейсбук. Жмем справа три полосочки вот эти жмем сверху вот на картинку свою с именем переходим на свой аккаунт вот вот такая страница у вас должна быть то есть здесь должна быть фотография имя снизу опубликовать и так далее вот здесь вот нажимаем еще и скопировать ссылку на профиль так мы два раза нажимаем и выбираем откуда копировать копируем с надписи Facebook и до конца Нажимаем «Копировать». Все, ссылка у нас скопировалась, Переходим в «Контакте» и пишем сообщение «Вставить». Так. Мы можем ее отправить в таком виде. Если перейдем по ней, она отобразится. Но видите, вот здесь в конце такие три точки. Это потому что ссылка очень длинная. Чтобы она стала короче, мы можем опять же нажать «Вставить» и вот эту в середине надпись «Удалить». То есть вот так вот сделать только оставить facebook.com дроп и цифры и сейчас видите никаких точек нету поэтому э, эту ссылку можно легко будет скопировать дальше мы нажимаем по ссылке и переходим на facebook то есть несмотря на то что мы там часть ссылки удалили все равно мы переходим на свою страницу в фейсбуке все просто